За проект музеификации Болгарского историко-археологического комплекса и острова Града-Свияжск Шаймиеву Ментимеру Шариповичу, руководителю проекта. Гафурову Ильшату Равкатовичу, автору концепции проекта. Арджиникидзе Григорию Эдуардовичу, руководителю экспертной группы.